В сентябре, ребята, с вами Ильшат Лазаев. Это канал Дэви. Вот. У меня есть кружка. Ему уже пять лет. В 2016 году мы его купили с моим именем Ильшат Вот. Пять вот. лет моему кружке. В прошлом видео я вам говорю, что у меня есть второй аккаунт канал Рассел. Вот. Хотел предупредить. Вот. Вот, такое у нас видео получилось. Ну что, с вами был я, Ильшат Возрыв, это канал Дэви. Моему кружку 5 лет. И это моя кружка с моим именем. Ну что, с вами, ну что, надо? с вами был я, Ильшат Возрыв, это канал Дэви. Всем удачи всем пока-пока.